Все, что не делается, все к лучшему, либо не надо бояться перемен, наверное, так размышляли в компании Head, когда полностью изменили линейку фрирайдных лыж сезона 17-18, но ну, давайте о ней поподробнее. Прирайнные лыжи Head в новом сезоне 2018 года полностью обновились и уже не являются продолжением того, что было. Это уже действительно новые модели, да? Их стало меньше. Насколько они стали интереснее или как бы остались такими же? Мы будем говорить только после тестов. Так, мы можем просто обсудить, что нового и что получилось из того, что есть. Итак. Нас ждут в новом сезоне три новых модели отличающиеся по таллинг 93, 105 и 117 серия Core uh, Head заявляет, что это самые легкие лыжи в этой категории в таком назначении а назначение у них именно фрирайдные лыжи это не скитур и не какой-то ски альпинизм, не рендони не фриранда. это чисто катальные лыжи uh, суть их в том, что облегчили вес снизили вес на всем, что можно Добавлю дерево кардура. Кардуба ⁇ это не павловня, которая славится своей легкостью, но своей тупостью. Да, Хэд говорит, что лыжи пружины, интересные, но при этом легкие. Да, действительно, нравится, они легкие. Я сейчас держу в руках лыжу 105, -го. она как пушинка реально. Вот. При этом в ней деревянный сердечник от Кардубы, в, в носу вот здесь для облегчения вырезан кусок сердечника. В него вставлена какая-то сотовая структура, которая тоже снижает вес. При этом в общем-то носок получился в итоге мягкий. На ощупь очень такой при этом интересный. И лыж обещает хорошо работать на неровности, на неоднородном снегу. В общем, достаточно пружинно и весело. Рокер длинный, но плавный. Сильный рокер только в конце самого, самого лыжи, притом все три лыжи сделаны одинаково, в общем-то масштабировано масштабно, вот заднего рокера практически нет на всех трех моделях, он такой только немножко совсем-совсем в конце и при этом сам носок, он тоже не обрубленный осужающийся, в общем то у лау-лыж-хед, такая проблема зацепления носка при смене поворота в задней стойке, что для фрирайда характерно, в данном случае как бы есть варианты, что такого не будет вот, вот. естественно надо тестить, будем искать их на тестах. Все, вот такая новая линейка фрирайдных лэш-эт из трех моделей. Но будем надеяться, что, в общем-то, в принципе, они решат все функциональные ниши, потому что, в общем, 93 й талия, это смешанный снег и твердый жесткий снег, это, ну, типа укатанного раскатного, расколбаса свиноруя. 105 это хороший скоростной фрирайд, даже в хорошем снегу. Ну, а в принципе, такой пух пухоед, который способен съесть любой снег, любую его все, ждите тестов, будем искать и тестить Лыжи действительно, на мой взгляд, интересно И на мой взгляд, очень сбалансированная Рейника, способная съесть все потребности катания Все, встретимся на склоне, либо вне его Пока!